Привет, папа, 50 рублей можно? Это у бати столько денег! Пап, ну пожалуйста! Пап, ну как всегда! Эй, сынок! О, шара! слова Эй, дед! хотел, ног. Дашь на тачке покататься? Что ты это спрашиваешь? Конечно, можно! Пошли, сынок. Ну, пошли. Сынок, на велике покатаешься? Не понял, где машина? Эй, ты чего, я тебе в жизни свою ласточку не отдам? Ну, как всегда. Огромное спасибо за просмотр, кто не подписан. Лох.